Угадайте, кто плохо настроил фокус? Конечно же я. Ну, всем привет, ребята, с вами АЧИПС. И да, вы видите парня неизвестного для вас. Справа от меня это Женя. Он решил помочь мне записать ролик, и у нас вышел такой видос соревновательный. Мы соревнуемся с ним, у нас есть... Три задания, три челленджа, которые мы должны выполнить. И благодаря этим трем заданиям, то есть челленджам, мы выведем победителя. Всем желаю приятного просмотра. Ну, а мы начинаем. Попробуем удар справы. тоже Ладно, Никита Я тебе на самом деле поддавался Ну, все короче надоело мне ему подаваться надо уже пора это забивать все и идти к следующему челленджу чтобы его выигрывать в сухую короче погнали О, я Дайте, пожалуйста, немного назад. Что я так бы сказал? Забивать все и идти к следующему челленджу, чтобы его выигрывать сухую. Ладно, ребят, получилось нечестно, то, что он левша и бил, получается, с правого угла. Но мы сейчас переместимся на другой, чтобы было мне уже неудобнее. И, короче, посмотрим, кто тоже там выиграет. Погнали. Наверное, есть шансы, но, короче, я буду пытаться. Сейчас просто вспомню все удары, которые я делал левой ногой и как у меня красиво получалось. Да! Ну короче, я был близок. Я хочу так. К сожалению, он был сильнее с левой ноги, но я почти попал. Я сейчас покажу еще раз этот удар. Ладно, жалко. Но мы переходим к следующему заданию. Так, у меня есть два удара. Два удара, чтобы выбить перекладину. Ну, будем, короче, смотреть. Еще вон там делал мячик пишет <плодисмент> <плодисмент> <плодисмент> Ребята, если вам понравилось это видео, то поставьте лайк, подпишитесь на канал, в итоге у нас получилась ничья, с чем я вас поздравляю, Надеюсь, Если вам... в следующий раз вам удастся, если вам понравилось видосы Женей, то пишите тоже комментарии, снимать нам больше видео совместных или нет, а так подпишитесь на наши инстаграмы, сейчас они вот здесь выскочили возле нас, и конечно подпишитесь на канал, и еще раз повторюсь, поставьте лайк, ну а с вами был Чипс, Женек, всем до новых встреч, и всем пока, ребят. She hopes for us